Здравствуйте, с вами Тамара. И сегодняшний расклад для водолеев на вторую половину августа 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Две лишние карты выпрыгнули. Мы посмотрим, о чем они говорят. очень много карт у вас прям хочет говорить с вами под колодой под колодой девятка пентаклей замечательная карта в первую очередь карта независимой женщины то есть женщины обеспеченной умеющей себя обеспечить финансово независимой в то же время женщины которая любит окружать себя роскошью и имеет на это средства Традиционно карта называется сад Эдема, то есть она вот в, такой, как бы, в таком саду находится, она может позволить себе купить красивую одежду, украшения, сходить в дорогой ресторан, заказать дорогое вино. В любом случае, для мужчин это, может быть, вы встретите такую женщину, женщину очень независимую. Для женщин это, может быть, вы в любом случае, чтобы это не было, может быть, это не человек, которого вы встретите или который является вашим, а это ваше финансовое благосостояние, потому что девятка Пентаклей – это хорошие, хорошие деньги, хорошие финансы. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Но давайте все-таки откроем эти две карты, которые просто выпрыгнули из... Ну, вы знаете, видимо, кому-то очень надо услышать этот совет. Многие из вас знают, что я психолог, психотерапевт, и э, это моя основная работа, а вот это вот хобби – и вот это вот прям вот вам. Кому-то все-таки надо заняться. Девятка мечей – это карта негативного мышления, карта, когда мы вот просыпаемся среди ночи, и нас одолевают вот эти вот мысли, в голове как стиральная машина, все крутится. И совет вам, вот это вот туз мечей – это карта ясности. То есть надо в голове навести порядок, то есть надо э, вот это, чтобы была в голове вот эта вот ясность. Я не буду много оставать, останавливаться на этой карте, они просто выпрыгнули, чтобы дать вам какую-то дополнительную информацию. Кому надо, тот как бы поймет, о чем э, эти карты говорят с вами. Тема двух последних недель августа для вас, королева посохов. Восьмерка мечей, очень созвучно, с девяткой мечей. Королева кубков. Карта башни. И четверка пентаклей. Пятерка кубков. Паш пентаклей. Двойка мечей. Рыцарь кубков и опять еще одна лишняя карта, двойка кубков. Ну что ж, давайте начнем с темы. Тема у нас Королева Посохов. Королева Посохов – это женщина огненной стихии. Лев, Овен, Стрелец. Лев, кстати, ваш противоположный знак. Вы две противоположности, когда говорят, ты совершенно противоположная. Вот так вот. Лев – это ваша противоположная стихия. Люди огненной стихии, они самовыражаются, в них очень много энергии. Эта энергия у них проявляется как-то через внешность, через их тело, то есть они как-то в спортзал ходят, наращивают мышцы или украшают себя татуировками. Женщины любят яркую одежду, макияж, какую-то прическу, даже, может быть, какое-то, знаете, необычное что-то, какие-то шарфы яркие, что-то, может быть, такое, экстравагантное даже в этих людях. Но помимо этого, это люди часто какой-то креативной профессии, у них есть какой-то талант к чему-то, креативность, артистизму, творчеству какому-то. Причем они умеют зарабатывать деньги на этих вот талантах. То есть, если эта женщина, например, поет, то она поет, даже если она не в опере поет, какой-то там, в Ласкало, то она все равно, может быть, в ресторане поет, у нее хороший голос, но она поет в лучшем ресторане, или она поет там, может быть, где-то, я не знаю, но все равно все равно деньги она на этом зарабатывает тут тут не пропадет если это она там мастер по макияжу для этого тоже нужны креативные способности то тоже она востребована очень вот такие вот нюансы как бы хороший бизнес партнер для мужчин очень интересная женщина если это женщина в вашей жизни ваша партнерша женщина очень интересная она значит, такая яркая как бы всегда постоянно какие-то идеи постоянно куда-то там стремиться что-то такого хочет достичь а, восьмерка мечей первые ваши две карты королева кубков но ну, опять вся та же тема я загнан в угол я не понимаю вообще что происходит как мне из этой ситуации выходить а, может быть для мужчин очень хорошо проигрывается может быть вы в отношениях женщина или у вас вот между двумя вы застряли и вы не знаете кого выбрать то ли, то это мягкая, это мягкая, любвеобильная, такая, знаете, заботливая женщина, а эта женщина-огонь. Страсть, кстати, посохи, это такое, сексуальность еще, как бы, может быть. Но, а тут, наоборот, такая вот более мягкость, более такая, знаете, женщина-мать, забота, вот это вот, чувство, чувственное. И я думаю, кто-то, может быть, вот как бы застрял. Но для женщин, мне кажется, для женщин, несмотря на то, что Водолей это воздушная стихия, любая женщина, когда она влюбляется, она вот превращается в такую королеву кубков. То есть ей хочется заботиться о своем мужчине, о своей второй половинке. Она как бы готова отдать вот это свою себя, свою руку, сердце, все вот этому этой второй половине. Она держит чашу полную эмоций. Uh, и как бы может быть, из-за любви вы вот, вот так вот застряли, вот из-за этих чувств каких-то вас одолевающих. Вы чувствуете, что вы в безвыходном... Может быть, вы в отношениях и как бы знаете, что отношения не работают для вас, но до сих пор любите человека. Бывает, мы любим и пьяниц, мы любим и наркоманов, мы любим людей, которые нас физически... Как бы абьюз какой-то нас, э, насилие какое-то может быть. Все бывает в жизни. Но э, еще, кстати... Держит она чаша, тут, может быть, и даже у женщины у самой какой-то проблемы, какие-то проблемы с алкоголем могут быть. А еще, мне кажется, вы вот так вот застряли и не видите выхода из ситуации, а надо снять повязку с глаз. Повязка – это либо совет кого-то, кто откроет вам глаза, знаете, как такое выражение, он открыл мне глаза, она открыла мне глаза, либо специалист какой-то, может быть, юрист, адвокат, человек, который понимает в этом деле, человек, который был в подобной ситуации. Для вас, может быть, вот это вот, приоткрыть завесу, открыть, снять вот эту повязку, может быть, таролог, Астролог, потому что королева кубков, она у нее повышенная интуиция, она чувствует людей. Психолог, мы говорили психологию сегодня тоже, это тоже символ психолога. Психолог, таролог, астролог, эзотерик, может быть, вы надеетесь, что вам помогут вот это, увидеть этот вот выход из ситуации. И не зря, я думаю, что вы вам кажется, что вы в такой загнанной ситуации все вокруг вас рушится. Карта башни, какие-то серьезные изменения. Может быть, вы с работы вас уволили неожиданно, либо закрылась ваша компания. Может быть, от вас ушел мужчина, или от мужчины, может быть, ушла женщина. Потому что люди падают, видите, с этой башни. То есть вас оставили, вы оставили кого-то. Ну, навряд ли, скорее всего, вас. И вы... Ну, единственное, что, несмотря на все вот эти вот неприятности, какие неприятности, трудности, драма какая-то у кого-то из водолеев, не у всех, помним, что это как бы такой общий расклад, кто-то должен услышать, не у всех водолеев такие прям страсти, драма, но несмотря вот на эту драму, как бы вы все-таки, знаете, вот по четверке Пентакли, человек держит все внутри себя, никому ничего не показывает, Никак свое, свои истинные эмоции, вы не показываете всему миру, вы держите все в себя. Но это не очень э, хорошо для здоровья. То есть в плане может как бы вот какой-то взрыв произойти, потом эмоциональный, надрыв какой-то. Потому что надо это как-то постепенно, постепенно. Знаете, когда пар, крышка постепенно падает. Надо чуть-чуть приоткрыть и дать выход этому пару. Постепенно, постепенно. А потом можно как бы открыть и крышку иначе может быть какой-то бам и все взлетело кто это, близкий друг, может быть, кто-то или подруга, который вас понимает, выслушает, у вас двойка кубков есть. Эта карта, это человек э, взаимопонимание, человек понимает, э, человек выслушает такой сердечный союз, может быть, этот. Опять я уже устала говорить про психологов не буду, а то вы мне потом этот напишите в комментариях, что я вас достала со своей психологии. Но ну, э, кому-то что-то с кем-то надо все-таки общаться, чтобы вот этот вот пар постепенно выходил. Итак, последняя неделя августа, пятерка кубков и Паш Пентаклей, ну, к сожалению, плачет она, плачет она над пролитыми чашами, над своими, вот она вот то, что потеряла вот тут, вот над этим и плачет. Кто-то потерял отношения, кто-то потерял работу, может быть, и столько туда труда вкладывалось и в отношения и в работу, и вот теперь как бы вы горько плачете над потерянным. Единственное, что хочется сказать, что э, плачет над пролитым молоком или вином, его уже не соберешь, не вернешь. Не все потеряно. Из пяти чаш только три перевернуты, две стоят полные, поэтому надо подобрать то, что осталось, и начать жить. Начать жить настоящим, то есть урок вы, вы, вынести из того, что случилось, и как бы двигаться дальше, двигаться вперед. Потому что если это была любовь, будут еще чувства, будете еще любить, будете еще любимыми. Если была работа, будет еще у вас какое-то самоудовлетворение, найдете вы или сами начнете зарабатывать, или на себя будете работать. Будет у вас еще радость и в этом плане самоудовлетворение. Почему я говорю про чувства? Потому что в чашах у нас всегда какие-то чувства, тут не финансы. Да, с деньгами может быть не очень хорошо, но и неплохо, потому что Паш Пентакли – это мир мелкая карта, есть какие-то, вот были, может быть, вы вот такая независимая женщина, вот случилась вот такая башня, и вы остались вот с одной вот этой вот Паш Пентакли, это небольшие деньги, это, э, ну, может быть, какая-то кто-то, какая-то премия, какая-то какая выплата вам была последняя, может быть, перед тем, как вас э, или компания закрылась, или офис ваш закрылся, или еще что-то, или вас уволили, может быть, что-то такое. Но ну, мелкие, какие-то деньги, но еще есть пока, вот, по пажу Пентаклей. Э, двойка мечей, надо принять серьезное решение, все очень как бы, э, ну, посмотрите, насколько все в тему. Вот эти две, они фактически идентичны. Восьмерка мечей, двойка мечей. Тут у нас я не знаю и не знаю, как найти выход. Тут у нас хотя бы уже она более-менее... Э Знает, чего хочет, но не знает, боится предпринимать, пред, пред, предпринять. То есть тут у нас она, ей нужно принять такое жизненно важное решение. Она боится, боится, что она ошибется, боится, что решение будет неправильным. Но не бойтесь, потому что вам могут что-то предложить. Все разрешится. У вас очень хорошие карты в конце. Не зря вот это вот выпало. Вам, если у вас это были отношения, к вам ворвется в жизнь вот такой вот рыцарь на белом коне, вот с такой чашей. Долго вы страдать вот так вот, плакать не будете, потому что тут же у нас рыцарь Кубков. Рыцарь Кубков очень романтическая фигура. Это вот то, что мы всегда в сказках рассказываем. Рыцарь на белом коне подъехал, подхватил и все. И стали вы вот жить долго и счастливо. Вот это вот. Ну, рыцарь Кубков это молодой человек или молодая дама, не достигший возраста 40 лет. Это рыбы, раки, скорпионы, водная стихия либо и уже я говорила про то что когда у нас чаши любой человек когда влюбляется он вот такой становится мягким со всеми характеристиками людей водной стихии ну и у вас тут вот пошла любовь морковь как бы двойка чаш все такое взаимопонимание такой союз первые встречи первые свидания такой поцелуй и все остальное но давайте еще все-таки не про любовь потому что не у всех это может проигрываться как любовная история тут этот рыцарь кубков если вы застряли не знаете вот боитесь он может помочь вам в плане какого-то предложения вам могут предложить новую работу если вы по работе у вас проблемы были союз может быть бизнес вас позовут куда-то работать с кем-то потому что вот это вот двойка чаш это очень хорошее содружество такое знаете альянс такой очень хороший. вы как будете будете друг друга понимать и поддерживать в этом бизнесе Давайте посмотрим, что добавят нам карта Ленорман к этому раскладу для водолеев. Очень красивая женщина, вот эта вот королева посохов. Посмотрите, и кошечка такая у нее на коленях. Вот, давайте начнем с этой карты. Карта дуба, крепкие корни, развесистая листва, крепкий ствол, но тут дружба, тут вот корни, у это все мне нравится. Ну и карта смерти, карта гроба, то есть что-то ушло, вот оно и ушло у вас, пожалуйста, закончилось. Карта гроба говорит о том, что что-то отмерло из вашей жизни, ушло из вашей жизни. И, э, все... Но мне очень кажется, что ничто вас не поколебает, никакие вот эти башни, потому что... У вас очень крепкая основа, крепкие корни. А что такое крепкие корни? У каждого свое. Это хорошая семья, может быть, которая поддерживает, хорошие друзья, хорошее, может быть, воспитание, или вы сами психологически очень так... Человек, как бы, понимающий все, у вас крепкая психика, вас ничто не поколебает. У вас друзья, друзья проходят у вас по карте собака, поддержка. Поддержка, может быть, как я сказала, в плане друзей, либо вот в плане близкой семьи какой-то, окружающей, родители, братья, сестры, двоюрные сестры, тети, дяди. Вот это вот все, вот это вот поддержка, крепкие корни, развесистая листва, то есть тут все, как бы, очень замечательно. Оракул мудрости для водолеев. Ха. Нету места лучше, чем дом. Вот так вот, мои дорогие. Дом, про то и говорю. Семья, дом, нету... И вы вот там в своем доме, в своем... Даже вы, если вы одни живете, вы все равно, видимо, из этого дома сделали себе вот это вот э, место, где вам комфортно, где вам... Э, где вы любите отдыхать, куда вы стремитесь побыстрее дойти после работы, потому что душа отдыхает, душа, сердце, не только тело, но и вот все остальное. И последняя карта – чакра. О, верховная чакра головы у нас выпала, это ваша главная чакра. Чакра, через которую мы общаемся со Вселенной, со всем космосом. Поэтому, как бы, может быть, кому-то нужно немножко заняться для того, чтобы... Успокоить вот это вот свое, то, что у вас в голове происходит постоянно, можно немножко посидеть, знаете, медитация, медитация очень хороша, и вот поговорить со Вселенной, то есть можно даже ничего не делать, оно само приходит. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. Нас уже почти 99 тысяч. Очень бы хотелось, чтобы нас стало 100. Надеюсь, вы меня поддержите, подпишитесь, и скоро мы достигнем этого числа. До новых встреч. До свидания.